Каждый, у кого нет квартиры, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть квартира, мечтает ее продать. Но не делает это только потому, что продав ее, останется без квартиры. К чему мы об этом? Да к тому, что нужно куда-то вкладывать свои средства. Об этом задумываются россияне. 2020 для всех нас стал годом непростым, в том числе и в финансовом плане. Mm -hmm. И вот о том, куда же вкладывать свои деньги и в чем хранить свои средства, чтобы не потерять их, будем говорить сегодня с нашим гостем. Рад приветствовать в нашей студии финансового консультанта Елена Феоктистова. Елена, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Елена. А скажите, правда ли, что недвижимость, как многие думают, это самый надежный способ вложить средства? Сегодня особенно. Сегодня. Ну, так скажем, что у нас э, в странах постсоветского пространства это самый популярный способ вложить mm -hmm. средства. Но э, действительно, недвижимость является надежным видом инвестирования. Но это не должно быть самой целью. Потому что большинство людей, почему-то вкладываясь в недвижимость, подразумевают, что я буду ее сдавать, но покупают ее зачастую в ипотеку. Mm -hmm. А инвестиции в, ипо... в кредит, они yeah. не должны существовать. Инвестиции, они всегда должны быть на свободные деньги. Ни в коем случае не на заемные, mm -hmm. не на кредитные. И, конечно же не в ипотеку то есть инвестировать в долг это да это преступление конечно Конечно, это финансовая ошибка очень грубейшая угу. поэтому когда мы говорим о том что куда вложить свои сбережения как же их сохранить в первую очередь нужно посмотреть на себя и на свои цели понять а чего я хочу а какие у меня планы а может быть я через год планирую ребенка рожать угу. или может наоборот ребенка надо отправлять обучаться соответственно нужны деньги на э, там, переезд там репетиторство и все остальное. Uh -huh. Соответственно, расписав свои цели, мы поймем, сколько у нас этих самых денег свободных вообще, в принципе. Ну и часть денег, конечно, стоит держать в финансовом резерве. Uh -huh. Как в популярных фильмах говорится, сохраните деньги сберегайте. Конечно, касси". если они если у, вас у вас есть. Друзья, присоединяйтесь к нашей беседе. Мы работаем в прямом эфире. 635-85-72. Звоните, рассказывайте свои истории. Делитесь, может быть, своим опытом или, возможно, у вас возникают какие-то вопросы. Вы задумываетесь о том, куда вложить ваши средства. Мы поможем, чем сможем. Я думаю, что э, ответ на один из главных вопросов э, не просто. Э, многие хотят сохранить сбережения, а кто-то не просто сохранить, но и заработать на них. Вот. Да. Это, наверное, две разные цели. Ну, <как> <как> вообще, я всегда говорю о том, что если вы Хотите заниматься инвестициями, то инвестор это тот, кто сохраняет деньги, uh -huh. который не гонится с доходностью. Он максимум, что делает, он пытается выбрать из надежных, ликвидных и доходных инструментов ликвидные и надежные, чтобы uh -huh. у него была ну, небольшая доходность над инфляцией или вровень с ней. Но уж ни в коем случае не пытается рисковать. Потому что как только мы говорим о доходных инструментах, там, где высокая доходность, там высокий риск потери наших сбережений. Uh -huh. Поэтому э, всегда стоит оценивать степень своего риска так называемый Терпимость нужно понимать, а на что я готов, с чем я готов расстаться, с какими суммами, на какую э, сумму Время. я готов экспериментировать. Это да. совершенно верно. Ну и золотое правило, не храним яйца в одной корзине. Если мы с вами определили цели, создали финансовый резерв на депозите в банке, то дальше мы уже должны подумать о финансовой защите. И вот только после этого мы можем с вами идти на фондовый рынок и угу. вкладываться в инвестиционные инструменты. Я думаю, многих такой. волнует, почему банки так сильно понизили проценты по выплатам. Когда-то это было 10, потом 7, 5, ну ладно, сегодня, 3. сегодня 3. А что касается валюты, там 0,00 и... Ну, все зависит от ключевой ставки Центробанка. Угу. Ключевая ставка понижается, соответственно, банки снижают и процентные ставки угу. по депозитам. Это взаимосвязанные вещи. Выгодно как... ли это до сих пор? Нет, депозит это не, не с точки зрения хранения, так скажем, зрения прибыли, прибыли так. да, это с точки зрения просто хранения денег, это вот как ваш, знаете, финансовый резерв в подушке безопасности, угу. так ну, А почему скажем. их не хранить дома в таком случае? А тогда вообще ничего не будет появляться, да? и так хотя, бы, так хотя бы 3%. Но на рынке можно поискать, и некоторые банки в рамках акций предлагают 5,5, не будем mm -hmm. называть их имена. Кто-то предлагает 3,5, кто-то 4,5. Очень mm -hmm. популярны сейчас доходные карты, это те же самые дебетовые карты, mm -hmm. где вы держите деньги, и там проценты капают на остаток. Но это не должны храниться все суммы так, ни в коем случае. То есть, естественно, инфляция сожрет их. Mm -hmm. Это только финансовый резерв и какие-то ближайшие цели. Там, через год, через два мне нужно что-то купить. Но ну, это хороший способ сохранить сбережения для того, чтобы потом пойти и Лишний потратить. раз их не потратить на что-то другое, не дождавшись своей цели. А, советуете ли вы хранить в разных валютах? Если мне, скажем, возьмем эфемерный миллион рублей, стоит ли прийти в банк, сказать, так, я кладу 300 тысяч в рублях, еще там 300 тысяч меняю на евро, на доллары или на какую-либо другую иную валюту в надежде и сохранить, и, возможно, что-то выиграть? М могу сказать честно, я всегда рекомендую так делать. Uh -huh. То есть я всегда говорю, финансовый резерв храните в трех валютах. Это не обязательно евро или доллар должны быть, но это какие-то валюты, диверсификация какая-то должна, uh -huh. ну, должна быть. А, причем большую часть лучше хранить в валюте той страны, где вы живете. То uh -huh. есть у нас в данном случае в рублях. Рубля. Как минимум две трети, а все остальное мы, в... да, uh -huh. остальное мы распределяем. Ну или 50%, а 50% распределяем по двум другим валютам. Uh -huh. Так не принято делать нигде. Это только это в странах после... Это, это только в странах постсоветского пространства, да, mm -hmm. действительно, вот такая, знаете, какая-то привычка, что ли. Mm -hmm. А так обычно люди, ну, приедь, там, общаешься с европейцами, общаешься там, с русскоязычными там, жителями США. Mm -hmm. Они говорят, у ну, нас не принято распределять. Вы, на все время говорите, распределяйте, yeah, yeah. А как это? Зачем? У меня же там доллар или евро. Mm -hmm. Я говорю, вам не надо. Это только для нас. <laughs> вот у нас такая традиция есть, и она действительно оправдывает себя. Потому что диверсификация даже в в разных валютах позволяет сохранить финансовую подушку. Uh -huh. Uh -huh. А выгодно ли сегодня вкладывать деньги в акции? <coughs> ну, давайте так. Вообще, здесь с точки зрения не про выгоду, а с точки зрения про сохранение. Uh -huh. Да, это хороший способ сохранить свои сбережения на долгий срок. Но мы не должны э, э, брать это как за панацею. Мы не должны бежать, к сожалению, очень часто у людей складывается впечатление, что если он пойдет в инвестиции, то он решит все свои проблемы. Он и кредиты закроет, и квартиру купит, и там, не знаю, на Мальдиву улетит отдыхать. Это не так инвестиции в акции должны быть очень четко спланированы и должен быть определенный план зачем я это делаю и в какие акции я вкладываюсь uh -huh. потому что диверсификация она важна во всем я всегда говорю о том что частным инвесторам которые занимаются своей работой не нужно погружаться очень сильно в мир инвестиций достаточно открыть брокерский счет uh -huh. иметь финансовый резерв иметь э, так скажем финансовую защиту это польза долгосрочного страхования и конечно же на своем брокер в счете покупать просто фонды ИТФ, или у нас сейчас популярность имеют так называемые биржевые пифы. Uh -huh. Это такие же фонды ИТФ, которые торгуются на московской фондовой бирже. И у вас, получается, за небольшие деньги будет большая диверсификация, а именно большое количество компаний в портфеле. Uh -huh. И таким образом, на долгосрочном периоде вы сможете получить Тут опыт. нужны знания, нет? Нельзя же, наверное, просто прийти mm. Ну, например, сюда. достаточно книжки прочитать. Можно, конечно, прийти поучиться. Я не против вот но вместе с тем знания которые вот когда приходят люди в банк, и там банки начинают им продавать, или брокеры начинают mm. продавать свои услуги, зачастую сводится только к элементарным понятиям. Какие расходы я понесу, если я возьму вот этот структурный продукт, или я вот сюда вложу деньги, а сколько брокер нам не заработает, и mm -hmm. так далее. Очень часто продают простейшие вещи задорого. Ну, то есть банки и брокеры, они всегда стараются свои какие-то продукты упаковать красиво, а, и, а ты сам, ну, потратишь, там, я не знаю, два дня прочитаешь Книжку, mm -hmm. и уже будешь понимать все. И не надо тебе деньги переплачивать комиссии брокерам и банкам. Елена, у наши телезрители появляются да. вопросы, или, быть может, кто-то хочет поделиться своим опытом: 635-85-72. Алло, здравствуйте! Как вас зовут? Говорите, пожалуйста. Добрый день, доброе утро, любовь! Зовут. Доброе утро. Приятно. Ага. А, вот когда деньги в инвестициях, они там не очень понятно, популярно объясняют про налог не 13%, процентов, а какие-то тысячи там говорят. Угу. Объясните, пожалуйста, что это за налог такой? И если он или налог Поняли или вопрос? Или а, уточнить? Мне, ну, нужно, мне нужно, нужно будет уточнить. А мы... да, любовь слышит вас? Да, задавайте вопросы. Да. скажите, пожалуйста, а вы инвестируете на Московской фондовой бирже в иностранные активы или нет? Нет, э, э, я стала читать про инвестиции, и э, они там указывают, что как будто кто-то платит 13%, а если я вот не работающая, то с меня будут брать совсем другой налог дохода по этим инвестициям. У вас индивидуальный инвестиционный счет? Да, да, да. А, все, я поняла ваш вопрос. Так, да. Давайте расскажем. У нашего государства есть суперакция, я считаю. И ни в одной стране мира нет такой щедрости. Каждый гражданин России может открыть индивидуальный инвестиционный счет. Это uh -huh. такой же брокерский счет, но он позволяет экономить на налогах. Он позволяет эм, получить льготу в виде 13%. Uh -huh. Налоговый вычет. Я завожу деньги. Предположим, на брокерский счет. И с этой суммы я могу получить 13% обратно уже в следующем году. То есть угу. в 2020 году ввела, в январе 2021 уже пошла декларацию заполнила, налоговый вычет получила. Да. Кстати, очень многие брокеры, банки как раз и заманивают людей угу. там, в структурный продукт. Приходите к нам, открывайте у нас, и вы уже 13 годовых заработаете гарантированно. Это может нас сделать самостоятельно, не обязательно. ИТИВА. Да, да, конечно. У брокера открываем индивидуальный инвестиционный счет и сами заводим деньги, сами подаем и вот наши 13%. В чем подвох? Вот сразу, наверное, у сразу вопрос. возникает вопрос, да. да. Где этот сыр? Если у, если у вас не белая зарплата, то вы, соответственно, или вы предприниматель, вы не можете, соответственно, получить этот налоговый вычет. Угу. Это так, да, такое понятно. правило. Но можно получить другую льготу. По прошествии определенного времени вы продаете активы, которые были на индивидуальном инвестиционном счете. И, соответственно, вы должны, как любой гражданин России, заплатить 13% с прибыли. Так. В данном случае, если вы не выбрали налоговый вычет, вы можете быть освобождены от вот этой налога на прибыль, то, что вы заработали на активах. Uh -huh. а индивидуальный инвестиционный счет должен быть строго открыт 3 года. И есть определенные ограничения. Я могу туда вносить максимум миллион ежегодно, но uh -huh. в налоговый вычет максимум с 400 тысяч я могу получать. Uh -huh. и, то есть не более 52 тысяч. И зависит, опять же, от вашей зарплаты, и не получаете ли вы еще где-то вычеты. То есть если у вас веер, предположим, имущественный вычет э, в связи с, uh -huh. с квартирой, с, апотекой, с машиной, машина, там, социальный вычет и так далее. И, а зарплата ну, положим, небольшая, и вы уже все эти вычеты покрываете, то вам сверху никто ничего не даст. То есть mm -hmm. должна быть хорошая большая зарплата, э, большой, если налоговый mm -hmm. вычет, то и разные источники вам дают... Но правило действует, вычеты. что один раз в жизни можно получить этот вычет Или а, нет? Каждый год, когда вы вкладываете. Каждый год, когда... Когда, mm -hmm. Если вложили в этом году, в следующем, следующем. получаем. В 21-м вложили, в 22-м получаем. Mm -hmm. Mm -hmm. То, что еще касается налогов, связанными с инвестициями, есть определенные нюансы, когда я приобретаю иностранные активы. Но uh -huh. вот тут и есть такое правило, что тогда я должна платить, так как это не, не имущество, так скажем, Российской Федерации, соответственно, я являюсь не резидентом страны, которая выпустила там ту или иную акцию или облигацию, uh -huh. я, соответственно, должна заплатить 30%. Чтобы этого не было, я должна запомнить декларацию по определенной форме. Брокеры обычно всегда это все рассказывают и показывают, и дают. То есть если возникает вопрос, что от меня требует большой налог, в связи с тем, что я там купил иностранные активы, вам нужно позвонить своему брокеру, попросить эту форму декларации, заполнить ее, подписать. Один раз в год она сдается, и можно дальше жить спокойно. 635 85 72. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Доброе утро, вы в полезной консультации. Как вас зовут? И задавайте ваш вопрос нашему эксперту. Алло. Алло. Да, слушаю да говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна Михайловна. Очень Я хорошо. бы хотела у нашего эксперта спросить такой вопрос. Считает ли она, что инвестиции в недвижимость на длительную перспективу являются в России самыми выгодными инвестициями? Угу. Как, например, квартира в центре Санкт-Петербурга 25 лет назад стоила 43 тысячи долларов в доме после капитального ремонта. Mm -hmm. Сейчас эта же квартира стоит в районе 300-350 тысяч долларов. Поэтому вот какое мнение? Э, вот делать инвестиции mm -hmm. или есть более какие-то выгодные да и не только в россии а во всем мире когда это касается длительного срока спасибо, вам большое. спасибо, спасибо. вам большое за такой ну, красивый вопрос когда мы говорим о длительности тогда я всегда да. говорю давайте фонды т.ф. давайте московскую фондовую биржу потому что это ликвидный вид инвестирования и он понятный как минимум с точки зрения бизнеса бизнес никогда не будет себе работать в убыток акции всегда будут расти в цене но голубые фишки так или иначе, uh -huh. если в них вкладываться, то есть это акции крупных компаний. На долгосрочном промежутке любые кризисы, они сглаживаются. Да, uh -huh. у нас там происходит определенная волатильность, там взлеты и падения в связи с событиями всемирного масштаба, uh -huh. но вместе с тем на долгосрочном промежутке так или иначе все отрастает. У меня если вот в марте портфель мой просел, то в августе он уже восстановился и даже чуть-чуть заработал сверху, чем, uh -huh. чем было. Почему я все время с опаской говорю про вложение инвестиций в недвижимость? Да, действительно, это надежный вид инвестирования. И он очень популярен в нашей стране. Но можно с таким же успехом покупать золотые инвестиционные монеты или серебряные инвестиционные монеты. Это а, с точки зрения денег проще. Да. То есть это не несколько миллионов, а это, ну, так скажем, ну золото сейчас у нас уже в районе там 40 тысяч стоит. В декабре еще было около 30. А, тоже имеет некую волатильность но вместе с тем покупая хотя бы просто по монете это сделать проще а потом там спустя те же 20-25 лет по монете продавать и вот я могу жить Единственное, что, конечно же, у монет меньше расход на содержание. У них нет там дополнительной капитализации, то есть ко мне на монеты не капают там рентные платежи или арендные платежи. Но когда я говорю о недвижимости, я, соответственно, должна содержать, я должна обслуживать, я должна платить налоги. Uh -huh. У меня очень много всяких если и нюансов. А тенденции говорить о том, что недвижимость всегда будет расти, нет, я так не считаю, честно говоря. И я согласна с теми экспертами, которые говорят, Говорят о том, что рынок в нашей стране недвижимости очень сильно раздут из-за спроса. Из-за uh -huh. того, что люди у нас не знают, куда еще можно вложиться, они, соответственно, бегут и прячут деньги вот в привычные, так скажем, инструменты, а это недвижка. А плюс новый закон, который был введен в прошлом году, связанный с X-Crow счетами, это первичный рынок недвижимости, сейчас в цене не будет так выгоден, как раньше. То есть, если раньше люди покупали, там, предположим, квартиру на этапе котлована, uh -huh. и... Условно. Там, да. Ну, условно, да, да за да. миллионы. Она потом там через три года становилась там 3 за миллиона, или или за 3, там, так, да. Да. А, то сейчас уже такой тенденции нет. И, потому что из в связи с новым законом, который защищает интересы дольщиков, банк является третьим лицом в договоре долевого участия в строительстве и, соответственно, деньги замораживаются. То есть клиент, который отправляет деньги в желании купить квартиру, он их раньше отправлял напрямую застройщику и mm -hmm. застройщик этими деньгами пользовался. Так. Сейчас эти деньги летят в банк так. и они там лежат все время пока клиент не получит обратно квартиру uh -huh. застройщик соответственно строит на заемные так. как следствие стоимость квартиры не станет дешевле и даже вот если вы сейчас начнете смотреть уровень цен на первичное жилье существенно выше чем на вторичку uh -huh. вторичку иногда даже купить проще но мы там сразу понимаем что там идет глобальный ремонт нюансов очень много продолжим эту тему очень вы хорошо и доходчиво все объясняете мы должны ненадолго После чего сразу вернемся обратно. Елена Феоктистова, финансист у нас сегодня в гостях. Друзья, звоните и вы задавайте свои вопросы. Продолжает свою работу полезная консультация Николай Растворцев, Дарина Шарова и Елена Феоктистова в студии телеканала «Санкт-Петербург». Говорим на финансовую тему 635-85-72. У нас много звонков, успеем принять еще несколько. Доброе утро, как вас зовут? Представьтесь. Алло, слушаем вас внимательно. Да, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Наталья, я бы хотела спросить, скажите, пожалуйста, на индивидуальный инвестиционный счет распространяется ли страховка аналогичная тому, которая распространяется на депозиты до миллиона четыреста рублей? Ага, спасибо. Да, спасибо за вопрос. Нет. Нет. Корот, Мясо, ну, коротко, понятно. Да, да, инвестиции — это самостоятельный риск, и то, что вы туда приобретаете, покупаете, это полностью ваша ответственность. Uh -huh. И, конечно же, когда мы принимаем решение выходить на фондовый рынок и начинать вкладывать в инвестиции, мы должны правильно выбрать брокера. Uh -huh. Выбирайте его из топ-10. Все они на слуху. Uh -huh. Это, по сути, брокеры от банков. Uh -huh. Можно даже не перечислять, можно сходить и посмотреть. Ну, uh -huh. и Единственные такие Популярные самостоятельные брокеры, я бы сказала, это БКС и открытие, но они тоже все-таки uh -huh. связаны с банковскими структурами. Со uh -huh. своими. А вот Михаил прислал вопрос на пользу собак от Пспб. Тв. Елена, здравствуйте. Скажите, как вы относитесь к криптовалюте? Какой хороший вопрос, актуальный. Ну тоже сейчас слышно, тот дорожает, тот дешевеет. Кто то дешевеет, кто-то на этом вроде как что-то заработал. Давайте так, да. отрицать э, технологический прогресс криптовалюты я не буду никогда. То uh -huh. есть это действительно очень крутое ноу-хау, связанное с, вот, с элементом криптошифрования, которое uh -huh. сейчас начинает приобретать популярность и с документооборотом, и со всем остальным. Потому что это действительно очень здорово. Это огромная экономия, возможно, на, там, uh -huh. э, не знаю, на бумаге, на ресурсах и все остальное, если у нас весь мир перейдет на вот на элементы криптошифрования и передачу там, информации через этот способ. Вместе с тем, сама по себе криптовалюта является сверхрисковым инструментом. Mm -hmm. а, здесь нужно понимать о том, что а, обычно поклонники криптовалюты говорят, но ну, все деньги фиатные, то есть все деньги не, не а, имеют никакой а, там, привязки ни к золоту, ни к чему. Они все а, пустые, как и криптовалюта. Вместе с тем, у законных денег, так скажем, да. есть государство, которое гарантирует их определенную стоимость. Угу. У криптовалюты только спрос и потребность влияет на стоимость. Соответственно, если вы хотите вкладываться в криптовалюту, вы должны в первую очередь отдавать себе отчет. А готовы вы быть таким неким миссионером, uh -huh. популяризатором, ходить и рассказывать, вложитесь сюда, вложитесь, потому что цена будет расти только в том случае, когда будет больше людей желать. Uh -huh. А так как на сегодняшний момент свободного оборота нет, ну, uh -huh. по крайней мере, в нашей стране есть, в некоторых странах, но в нашей нет. Соответственно, и стоимость очень-очень очень нестабильная. То есть это Некая все финансовая пирамида получается? Ну, на мой взгляд, да. Ну, потому что если нет вложения... И нет а, роста. Да, ну, вместе с тем, я думаю, что развитие все равно этой отрасли будет, и мне кажется, скорее всего, криптовалюта, она будет привязана к каким-то живым предметам, то есть будет крипто там на нефть, будет крипто на, там на золото, uh -huh. и так далее, и так далее. Мне кажется, это будет вот какое-то такое некое развитие уже в дальнейшем. Но время покажет. На сегодняшний момент я всегда говорю всем частным инвесторам, зачем нам экспериментировать с вашими целями, зачем нам экспериментировать с, с вашими вашей... деньгами. Да. Мы же хотим жить долго и счастливо, и желательно безбедно. Поэтому давайте в более спокойные инструменты вкладываться. Это там, тот же самый депозит в виде финансовой резерва в трех валютах, финансовая защита, долгосрочное страхование жизни, и уже дальше инвестиции. Там, это и могут быть монетки инвестиционные, это могут быть фонды ИТФ угу. или так называемые биржевые пифы. Елена, большое спасибо. Мне кажется, что разговор действительно был очень полезный для меня, так во всяком случае точно. Вы так э, все хорошо и доходчиво объясняете. Спасибо вам за это большое. Может быть, в завершении у нас совсем мало времени остается. Очень коротко, куда точно не стоит вкладывать деньги сегодня? Ну, точно не стоит вкладывать деньги в одну корзину. Всегда распределяйте. Угу. И, конечно, Это самое главное да, правило, да, да, Всегда распределяйте. Так. Диверсификация должна быть во всем. Ну и, конечно, не э, бегите за доходностью, а старайтесь сохранять. Ну что ж, один из лучших финансовых консультантов нашей страны был в эфире проекта «Полезная консультация». Елена Феоктистова. Благодарим вас за интервью.